ребята всем привет вы на канале самовар сегодня с своем видео я расскажу как попробовать пощупать windows 11 без установки если вы еще ну, не решили устанавливать windows 11 или нет такой возможности компьютер слабоват то вы с легкостью можете опробовать новый интерфейс прямо сейчас открываем браузер firefox и вставляем ссылочку которую я оставлю в описании Перед нами открывается windows 11 он конечно немного урезан но можно все попробовать посмотреть как он выглядит ну и соответственно посмотрите как выглядит пуск потом откройте проводник тут можно тоже все полазить посмотреть spotify полноценный браузер edge ну, таким методом можно посмотреть наглядно, как выглядит Windows 11. Ребята, если вам понравилось это видео, обязательно ставьте лайки, подписывайтесь на мой канал. Всем пока!